Проверила, что здесь, дверь? Ну все, дорогая, я тебе что могу сказать? Тебя опять сейчас запрут здесь. Они что, заперли тебя здесь, что ли? А выйти сюда? Ребята, а это что? А у меня наступило время мастурбации. Некогда мне oh ходить, God. мне надо oh бороться oh за выживание. Oh О чем ты? Она найдет как себя развлечь. Она пойдет за компом, посидит. Все. Вообще, зачем подгрузка, И С мне тупо надо было дорогу перейти? Sims 4, что ты наделал вообще? Почему в предыдущей игре у тебя, блин, был открытый мир? А здесь перейти дорогу я же должна ждать подзагрузку на своем топовом ПК. Без них я почему я должна этим заниматься? Следующее, что я сделала для себя, я научу кровать. Она написала, она написала, ребята, она это сделала. Опубликуй свою книгу быстрей. Мы хотим денег. Вот так потихонечку худо-бедно сейчас заработаем на кровать, на все остальное. А -а -а! Еда, еда, еда, еда, хавать! А что это? Печеные фрукты? Спасибо, чувак. Юрка Гордеев затащил просто. Вот, вот так оно все и работает. Еще одну камеру поймала? Офигеть. Ну все, мои поздравления, у тебя теперь есть кровать. У тебя теперь есть кровать. Хоть какая, то да все-таки кровать. Она может не дойти. Она может не дойти. У нее конфуз через 50 минут. Она не дойдет. Она не дойдет. 15, 13, 10. Она обоссалась. Она обоссалась. Позор. Ну, ты знаешь, короче, куда надо за этим делом. что делать? И мы с тобой отправляемся к нашим любимым соседям. Отправляемся помыться. Сейчас нас опять здесь запрут. Отвечаю. А, слышь, поймали нас за этим делом. Это недопустимо, сказали. Пожалуйста, прекратите. Ах ты уебан бескультурный. Сейчас она опять скажет, я не могу выйти отсюда, да? Да. Запирают дверь, запирают, гады, двери. Так, осталось что нам сделать? Да не мешай спать, пожалуйста. Самый дешманский туалет, это у нас под открытым небом за полтос. Я, наверное, так и сделала. Я куплю сраный куст. Да, фиглова. Друг, брат Борщ. Почему у меня ничего нет? У меня только что были гиацинты, они все исчезли. Это, это что вот это произошло сейчас? Хотя зачем? На туалет мы можем ходить через дорогу, правильно? Правильно. А вот и осень пришла. Посмотрите, какая детка Какая детка, конфетка Конфетка, реально, посмотрите Нихуя себе Какая девушка Какая девушка, познакомься с ней Слышь Блин, выбросить уже Вот залупа Блин. Блин, ребята Что такое? Попробуешь починить? Давай попробуешь Давай попробуешь. Хоть бы не шелбанула тебя током, я тебя умоляю. A few moments later. Ну конечно, до хрустящей корочки. Ну круто. Молодец. Почему нельзя есть домашний черепашек и другие советы для? Отличное название. Книга для детей. Ты не отрывайся, продолжай писать. Вот, общайся с непонятной бабой рыжей, у которой что-то с лицом. Ее или очень сильно бьют, или я не знаю, или она это. Фрик какой-то. Мне кажется, моей queen Латифи не очень идет ее голос, но уже поздняк метаться, как по мне. Ну ладно. Барсуки и как ее гладить? Это третья книга, которую пишет Латифа! Ну что, бесплатный? Бесплатный салат? Ну-ка, стой. Ну-ка, стой. Быстрее. Ты бежишь? Ты бежишь? Блин, плетется просто. Он сейчас заберет этот салат. Он сейчас его заберет. Быстрее неси, Лети сюда быстрее. Молодец. Теперь иди и сей. Иди писай, быстрей. Так, пописала. Так. Нет! Звездец, ты тупая! Ты тупая! Ты такая тупая, слов нет. Блин, каждая монетка достается нам с трудом. И ты вот этой херней занимаешься? Ты офигела. Как она будет спать на улице зимой, я не знаю. Нам нужно очень быстро зарабатывать деньги. Очень быстро. Я уже знаю, что здесь грибы растут. Так. Ага. Ребята! Сады поспели. О, наконец-таки, будет у нас... Будут у нас деньги, наконец-то. вы посмотрите! 300 баксов, розы, яблоки, яблоки почему-то не хотят продаваться, блин, офигеть, разбогатела просто за один момент, что с яблоком-то ничего нельзя сделать, почему, ну ладно, фиг с вами, я могу купить душ на своей бабы, наконец-то, ну я не хочу, чтобы она отъехала у нас здесь, поэтому 400 баксов, мы окидываем это все стеной, Наконец-то, да? Закрываем это все и живем. В любом случае она не должна делать из еды культа, потому что через неделю нас попросят заплатить по счетам, эти счета уже будут больше, потому что у нас теперь есть холодильник и душ. Сидеть у меня все сломалось, кошмар какой. Смотрите на это все. Гребаный, ты по голове. У меня горит компуксер. Просто класс. Просто ты лучшая, детка. Что? Что? Зачем это? Почему нет пожарных в этой... Потуши, пожар. Почему нет... Блин, я просто ору. Ты чё, дурак, я просто ору, это брезентовый душ. Ты, ты чё? Ждем. Все, все догорело, причем, что самое интересное, ничего не покоцалось. Что произошло? А я не знаю. А я не знаю. Я просто ничего не знаю. У меня челлендж из-под контроля вышел чуть-чуть. Ну, бывает, да, хотите вы мне сказать? Я косарь заработала сейчас, да? Ну, блин, у меня типа сгорело все, но не сгорело. А! Ну, все, я почти закрыла это все дело. Ну, все, крашанулась, а крашанулась игра. Ой, хей, hey, ребят. <laughs> Помните, я говорила про вторую часть, ну, которую вы сейчас посмотрели, Да. Ну так вот, я обнаружила у себя еще целый час приключений Куин Латифы, и я такая смотрю на это и думаю, э, и что же мне со всем этим делать? Выпускать ли мне ролик на полчаса сразу? Или мне выйти с моими подписчиками в прямой, так сказать, контакт и попросить у вас кое-что? Ну вы понимаете, да? Для меня это сейчас непомерно большая цифра, но, но давайте сделаем так. Если видосик наберет 10, 10 это прям очень много, 10 лайков, я выпущу последнюю... Нет, давайте это будет крайняя часть... Uh, приключений Квин Латифы на улице. Я надеюсь, что он будет uh, короче. Ну, ладно. Как минимум такой, как этот, как максимум поменьше. Прекрасно сказала. Не суть важно. Uh, вот. Может быть, у нас получится. И Если нет, я буду заниматься другим контентом. Как-никак, я обещала. Я обещала, что помимо видеоигр здесь будет еще кое-что. И оно отснято на самом деле, я что-то придумала, но я буду поставлять вам это вот по чуть-чуть вот так совсем, но я работаю над этим. И так как у меня скопился 74 4, и он по меркам моего канала достаточно выстрелил тогда, когда я, правда, показывала семью на основе себя и моих друзей, но не важно. А если не зайдет, я продолжу выпускать что-то другое. Поэтому давайте мы с вами как-то немного повзаимодействуем, да? А теперь я, пожалуй, пойду чаечек жахну. И вам советую. Давайте. Покасики.